Сегодня у меня такие 4 посылки, но они как бы 4 коробочки в двух посылках, тут лампы настольные, уже кто допаковано, зашло несколько дней, на Алиэкспрессе заказывал через маэл. сегодня пришло, сколько дней шло то меньше недели, вот одну уже раскрыл, для квартиры, можно прочитать сейчас посмотрим как оно все работает упаковывает плохо беру здесь чтобы не мешал что мы умеем сама лампа в принципе все я думал ее собирать на так упакована была подсказываем вот она Ага, вот зарядное устройство. Так, можно мультанный батарей работать с питанием. Тут как бы три цвета. Теплый, холодный и умеренный. Так, здесь вот часы должны быть. Пульт управления. Так, вытащил я. О! Заиграла. 12.0 пока. Ну да, тут. А температура даже. Ну, с улицы. 19 градусов. 20 градусов пока Так, тут отдельная батарейка специально для часов еще. Так, как она разряжена, что ли, совсем? Так, ладно, сейчас я подключу. Посмотрим, что здесь за питание. Какая рыбилка обещали стандарт она от usb но ну, принципе неплохо да там только и было написано сейчас в вилки продаются с разъемом usb у них их много этот компьютер подключу и посмотрим определился здесь есть кнопочка включить выключить вот она. так сейчас включил вот так, вот режим переключать. Желтый цвет, типа теплый. Сейчас о, вот белый и умеренный. Светит довольно ярко сейчас. Если ее сюда просто палец приложить, то она меняет цвет. Так, что имеем еще здесь? Это управление часами. Пока я не буду настраивать, я думаю, это и так понятно. Ну, лампа светит. Очень ярко. Повороты она. Умеет вращаться. И вот так вот. По горизонтали, по вертикали. Блин, тут несколько степеней яркости. Просто если нажимать легонько, меняется яркость 3 кажется нажимаем допустим потом держим кнопку переключается режим белый теплый умеренный Это реально довольно ярко светит вот можно так сделать температуру по, фер... по Фаренгейт там даже можно делать это я переключил непонятно где а вот вот уже 22 градуса. домашний градусник показывает столько же и тут все верно тут можно ставить будильник все складывается аккуратненько так кстати не показалось или нет я а нет я думал оно выключается когда ее складываешь покажу полный объем долго выбирал воспользовался кэшбэком PN Сервис мне вернули небольшую сумму плюс кэшбэк от карточки тоже там пришел процент но сделано вроде как надежно крутится не вокруг, конечно, своей оси, но вот на да, 180 градусов вполне. Так, можно выключать ее. Включается здесь. Вторая лампа. Так, вот. тоже заряженная пришла в рабочем состоянии ссылка в описании можете заходить смотреть там уже скоро 11 ноября день всяких скидок пользуйтесь приложением мультитуз для mozilla там он показывает это приложение показывает как меняется цена или как менялась